Друзья, всем привет! С вами на связи Татьяна Каверина. Сегодня хочу вам показать нашу платформу, на которой мы обучаемся от нашего проекта Faberlic Online. Выглядит она вот так. Вы, когда регистрируетесь в мою команду, я вам открываю доступ, и вы можете здесь проходить обучение. Посмотрите, сколько здесь всего много и промовация этого отца по автоматизации каталоги и курсы Ани и Антона Кононова, хамарафоны и, и бизнес сопровождение и всякие наши чаты и каналы и новости вот здесь есть базовое обучение пример сопровождения новичка настройка промо все в телеграм канале вот смотрите сейчас откроется Видите, здесь вы даже можете проходить обучение. В Телеграме. И знакомство с продукцией. Бот вам все расскажет. И профи уровень, и личные ссылки. Посмотрите. Здесь вот наши все ссылочки. Акция новичка. Вы скидываете эту ссылочку человечку, он так переходит, и он сразу может заполнить заявочку и попасть сразу к вам в команду. Потому что вот здесь вот стоит, везде ваш номер будет стоять, когда вы зарегистрируетесь. Все готово. Каталог можете скинуть. Смотрите, здесь уже и каталог, и заявочка. И наборы, промо-страницы, роботы для рекрутинга, роботы для обучения. Ну, ну все готово. Вот роботы для рекрутинга. Также потенциальному партнеру скидывайте ссылку, и он знакомится сам в любое для него подходящее время. Видите, как удобно, все готово, вам даже делать ничего не нужно. Вам нужно просто зарегистрироваться, пройти обучение и начать зарабатывать деньги. Но это совсем не сложно. У нас есть рекрутинг для всех, для потенциальных клиентов для рекрутинга без контакта, для рекрутинга ВКонтакте. Есть обучение от лидеров. Сейчас проходит как раз марафон по одноклассникам. Просто скидывайте человеку ссылочку. Тут уже все готово, видите? Вам даже делать-то ничего не нужно. Главное – желание. Бот для команды. Даже если у вас пришел человек – вот вы ему скинули ссылочку, он даже обучение пройдет без вас сам, или в Телеграме, или ВКонтакте. Посмотрите, все готово. Даже наборы. Вы можете рекрутировать наборами. Скинули ссылку. Человек также заполнил заявочку, попал в вашу команду сразу же, и у него вот этот наборчик уже в, появится в корзине автоматически. Ну, посмотрите, какая красота. Здесь также есть и рейтинги, и наши отчеты, чат-боты все. И наша команда, и все настройки, и баллы здесь показаны. Посмотрите, здесь даже можно сделать свои промо-странички. Вот он у меня mm -hmm. сделано. Делайте абсолютно любую, какую вам больше, какая вам больше нравится. Также скидывайте человеку ссылку, он заполняет заявочку и попадает к вам. Потому что вот здесь везде прошит ваш номер наверху. Обратите внимание, человек не попадет кому-то другому, он попадет именно к вам. Можно сделать такую страничку на бизнес, и он сразу может выбрать себе какой-то пункт, и посмотреть суть бизнеса смотрите роботы все расскажут все покажут без вас он может зарегистрироваться к вам ну что хочу вам сказать наша платформа она просто шикарная сейчас покажу обучение здесь общее обучение Здесь тренинг для новичков, если вы только зарегистрировались. Можно все посмотреть. Здесь блок обучения 25 баллов. Марафоны, методы в Instagram, марафоны по рекрутингу онлайн и офлайн, рекрутинг ВКонтакте, 100 баллов на легке. Что еще есть? От 50 баллов. Тут уже побольше обучения, видите, для более продвинутых. 100 баллов. Уже идет реклама, блогеры, веб-чаты, лидеры, отчеты, проведение онлайн-мероприятий, рассылка консультанта по соцсетям. Все готово, все для вас. Просто заходите, обучайтесь и зарабатывайте деньги. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, звоните, буду рада помочь.